стихия воды имеет фиксированные качества время скорпиона можно охарактеризовать в природе как период окончательного перехода от теплого времени к холодному ноябрь несет с собой холод и неизбежные перемены земля и все живое на территории нашей страны окончательно погружается в долгую зимнюю спячку время фиксированной воды наиболее полно отражено в это время лето прошло Угасает природа. Все, что радовало и давало энергию, уходит. Усиливается важность внутренних процессов. Наступает сосредоточенность на способности обеспечить энергетический потенциал не теплом и светом, а внутренним резервом, глубоко протекающими процессами, как полезными ископаемыми, находящимися в глубинах нашей планеты. Основной принцип знака «Скорпион» — проникновение в глубину, в суть. Задача «Скорпиона» — ценить природное, естественное, не нарушая процесса. Миссия «Скорпиона» — прохождение, способность провести человека через трансформацию жизни и смерти. Это перевод энергии из одного состояния в другое. Венера, планета любви, гармонии взаимоотношений, двигаясь по Скорпиону, приобретает особые качества. Понятия красоты и равновесия замещают углубленность в суть, в эмоциональную глубину, что не дает гармоничного состояния. Венера, принимая то, что дает и Скорпион, Оформляет форму и материализует энергию этого знака в условиях неестественных для нее. А это приводит к проявлениям, которые окружающие люди внешний мир не воспринимают как красивое и гармоничное, отсутствие равновесия, которое необходимо Венере, сказывается на отношениях, партнерстве, в сфере любви и прекрасного создавая свою нестандартную систему ценностей это лава страстей трансформирующих душу при транзите венеры по скорпиону не бывает простых отношений красота и гармония окружающего мира необычная не такая как воспринимается другими здесь свое понимание красоты и любви Люди, имеющие в натальной карте такое положение планеты, наделены подобными качествами. Но если говорить о точных характеристиках, необходим анализ личного гороскопа в комплексе. Кому интересно узнать свой потенциал, получить ответы на волнующие вопросы и рекомендации по проработке коррекции гороскопа, добро пожаловать на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. Также приглашаю вас в мой телеграм-канал, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Заходите, подписывайтесь, найдете много полезного. Венера в Скорпионе находится под управлением Плутона и Марса. Здесь она превращается в вулкан пламенной страсти. Стремится вылить на объект симпатии все свои противоречивые чувства. Любовь и ревность, нежность и ненависть. Это период драм и любовных трагедий. Все отношения проходят проверку на прочность той или иной степени. Период транзита Венеры по Скорпиону вряд ли останется незамеченным и непрочувствованным. Особенно теми, для кого актуальны темы партнерства и финансов. Это очень эмоциональная позиция для Венеры. В этом знаке планета генерирует страстную, чувственную и интенсивную энергию. Но для Венеры, планеты любви, красоты, гармонии, знак Скорпиона некомфортный. В этот период проявляются скрытые, глубинные комплексы в сфере любви и отношений, трудности в проявлении чувств, спрятанная потребность в любви, эмоциональная уязвимость, сомнения в своей женской и мужской состоятельности. Но это хорошее время для творческих личностей. Сложные эмоциональные состояния вдохновляют, способствуют проявлению потенциала в условиях кризиса. Сильные и яркие чувства, порой с крайностями, с чрезмерной реакцией на внешнюю среду, побуждают создавать шедевры. В период прохождения Венеры по знаку Скорпион отношения между людьми и не только любовные становятся проблематичными. В них появляются поводы для подозрений, обид, ревности. Конфликт может вспыхнуть от неправильно понятого слова, косого взгляда, попытки обмануть. Все воспринимается гораздо острее, чем обычно. И если Венера в предыдущем знаке в весах — это любовь и ухаживание, конфетно-букетный период, то с переходом Венеры в Скорпион платоническая фаза отношений заканчивается. Люди становятся близки, но если этого не происходит, отношения болезненно разрываются. В любовных связях возрастает эмоциональность, потребность в тесном взаимодействии. Поверхностные контакты не интересуют, люди жаждут контакта души и тела. Подавленные желания поднимаются на поверхность. Если страсть не находит выхода, она может сублимироваться в яркое творчество, но также она может превратиться в источник эмоциональных проблем. Когда Венера находится в Скорпионе, увеличивается количество измен, усиливаются сцены ревности, но также можно трансформировать устоявшиеся отношения, добавить в них страсти, оживить их и сохранить. Это хорошее время для решения финансовых вопросов. Именно когда необходимы ресурсы других людей, банков, финансовых организаций. Здесь, конечно, все индивидуально. Необходимо учитывать и другие условия, подбирать подходящие дни. Но для устранения денежных проблем фон благоприятен. 17 сентября Венера в квадратуре с ретро-Сатурном. Препятствия создают другие люди, часто выше по статусу, должности или возрасту. Брак, деловое партнерство, совместные проекты и взаимоотношения с любимым человеком могут стать напряженными. 23 сентября – сложный день, оппозиция Венеры с ретро-ураном. «Берегите свою нервную систему». Партнеры непредсказуемы. Назначенные встречи и даже оформление союзов, официального брака, например, может сорваться в один миг. Измены, внезапные разрывы, импульсивность, обычные явления. Кризисный день для бизнеса, вообще финансовой сферы и деловых отношений. 29 сентября Венера в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном. Но, учитывая положение Венеры, будьте очень осторожны со своими желаниями. Не стоит доверять первому симпатичному встречному, избегайте алкоголя и других дурманящих средств, так как на следующий день, 30 сентября, произойдет аспект Венеры с ретро-Юпитером, напряженный. И может быть болезненное состояние, разочарование желание не соответствует возможностям розовые очки слетают 2 октября хороший поддерживающий аспект венера в гармонии с ретро плутоном управителем скорпиона можно рассчитывать на то что сложный период трансформации закончится благоприятно если произошло что-то, о чем жалеете, воспользуйтесь потенциалом этого дня, чтобы исправить даже самую, казалось бы, безвыходную ситуацию. Венера это планета малого счастья в астрологии. В период ее транзита по сложному скорпиону больше всего везет в любовных отношениях и решении материальных вопросов представителям знаков стихии воды. Скорпион рыбы, рак. Если вы хотите привнести в свою жизнь романтику, не пренебрегайте активной социальной жизнью, будьте на виду. Этот период благоприятствует взаимоотношениям, основой которых является денежный интерес. Хорошее время для укрепления связи с романтическим партнером. Но, конечно, если вы учтете общие рекомендации по транзиту Венеры в Скорпионе. А еще лучше получите индивидуальную консультацию. Обращайтесь, у меня адекватная стоимость, контакты на главной странице и под видео. Развитие воображения и артистические стремления могут сделать этот период успешным для воплощения творческих замыслов. Лучше всего, если этот процесс будет происходить вместе с партнером. Представители знаков Дева и Козерог могут произвести конструктивные преобразования в сфере личных и деловых отношений, а также финансовых и материальных делах. Что бы ни происходило в период Венеры в Скорпионе, вы можете достигнуть цели через множество препятствий, если, конечно же, не позволите обостренным эмоциям управлять вами. В обычных условиях Девы и Козероги лучше всего контролируют свои внутренние состояния, но если вы долго сдерживали себя, то можете взорваться, как кипящая колба на огне. Тельцам и весам, которыми управляет Венера, очень сложно в период ее транзита по знаку своего изгнания, по Скорпиону. Ситуации выбора изматывают. Очень сложно принять решение еще и потому, что часто один или несколько вариантов не вполне понятны. Мучительно покупать кота в мешке и выбирать между чем-то и котом в мешке. Но это тяжелое состояние преодолевается через детальное исследование обоих вариантов с разбором того, как будет выглядеть их реализация. И к каким последствиям это приведет? Какие конкретные действия будут в них включены? Но на это требуется время и терпение, которых зачастую просто нет. Водолеям или вам придется пережить напряженный период. Личные отношения на грани электризации пространства и эмоционального взрыва. Впрочем, как и в денежных делах. По странному стечению обстоятельств теряются выгодные предложения, разрываются контакты и контракты, задерживаются выплаты. Стрельцам, овнам и близнецам стоит придерживаться общих рекомендаций, о которых я рассказывала в этом видео. Особенно не обольщаться, но и не стоит ждать неприятностей отовсюду. Также учитывайте и то, что излишнее беспокойство разрушительно для взаимоотношений, здоровья и психики. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Желаю вам счастливых трансформаций в период транзита Венеры по Скорпиону. Если вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезно.